127 метров статус квартира цена всего 12 500 Друзья, всем привет! Сегодня такой спонтанный выпуск, сейчас жду покупателя, буду показывать 127 метров, статус квартиры, по цене всего 12500. Место практически ровное, до моря минут 20-25 пешком. В общем, район активно развивающийся, район Янафабрисус. Вот так выглядит сам дом, это Метелева 11, в доме есть магазин. Кстати, у вас проблем с парковкой не будет, и есть еще очень крутая фишка у этой квартиры. Вот эта стройка скоро закончится, будет достаточно красивый дом. Магазинчик еще есть в соседнем доме, по-моему, Метелева 10. Значит, смотрите, какие еще тут преимущества. Помимо того, что цена просто подарок судьбы, да, за 127 метров 12,5 миллионов, еще есть свое парковочное место. И еще кое-какая фишка, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. То есть вот вы на своей машине, заезжаете и спускаетесь туда вниз. Документы все готовы к сделке. Вот эта стройка, она уже вот-вот завершится. Здесь будет несколько апартаментов. Но у нас статус квартира. То есть у вас есть возможность оттуда заехать, припарковать свой автомобиль. И Кстати, смотрите, вот как сделали соседи. Сделали себе вот такую вот террасу. Вот вы припарковали автомобиль и заходите в свою квартиру, да? Ну, забегая вперед, сразу могу сказать, что вот эти двери можно поменять. Здесь капитальную стену сделать для того, чтобы увеличить, допустим, будущую спальню. Ну, как бы я и сделал, да? То есть вот это, предположительно, первая спальня. Она может быть со своим санузлом. Коммуникации проходит там. Там можно сделать один санузел, здесь можно сделать второй. Но ну, это если будет в этом необходимость. Вот. А вот эти две световые точки – это еще одна спальня. Вот. И большая кухня-гостиная. Итого 127 метров всего лишь за 12 миллионов. И тут есть вот эта вот изюминка. Это изюминка «Я про террасу». Наверное, давайте с того входа сейчас, точнее, с улицы вам покажу. То есть, как можно сделать террасу. Ну, точно так же, как себе у соседей сделали, и вы можете себе сделать. То есть, вот этой территории ей по факту вообще никто не пользуется. Вот. Речь не идет о самозахвате. Да, речь идет о том, что здесь можно сделать террасу. То есть, если вы будете менять стеклопакеты, то, пожалуйста, делайте э, выход. Здесь террасу. Апартаменты уже, вот, где окна ставят апартаменты, они уже скоро-скоро будут... А, закончены, Фасадик они тоже подправят. И вот такой у вас будет бонус. Ну, а как использовать и вот эту территорию, это уже вопрос другой. Давайте еще раз покажу. Вот эта стена, она, кстати, не несущая. То есть, вот это все огромное пространство вы можете использовать как вам угодно. Мы едем смотреть еще одну квартиру по подарочной стоимости значит там будет 110 метров в доме бассейн спортзал то есть вот показываю для сравнения и кстати показываю вам дорогу то есть вот автобус конечно автобуса 94 и вот почему место практически ровно потому что ну, вот она практически ровное. а вот там наверху жилой комплекс мерката просто чтобы уже лучше ориентировались. Я вот в этом районе, я на Фабрицу Саметелева, прожил с 2015 по 2018 год. И до моря тут реально где-то 20-25 минут пешком. Очень интересная история. Мы сейчас смотрели квартиру в жилом комплексе Анна, 110 метров, в доме бассейн, спортзал. За нее уже оставили дистанционно задаток, но люди приехали на сделку и продавцу, мне понравились покупатели, ну не буду объяснять там всех тонкостей, вот позвонили несколько дней Дмитрий, у тебя вот тут еще был, давай если там люди будут принимать решение быстро, то мы все переиграем. Итак, 110 метров, цена 15 миллионов 700 тысяч, ссылка выскочит в самом конце данного видео. За хорошее предложение поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что у меня их достаточно много, не забудьте там поставить колокольчик, там какой-нибудь комментарий поддержку видео. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока!